О чем же говорит эта руна? Когда две силы соединились, они неизбежно захотят себя проявить как-то совместно, по общему договору. Турисас это договор между вашим огнем и вашей землей, показывающий, как вы будете это делать, пока еще ни в какой форме, пока еще ни с каким размахом, а это просто сама потенция, что эти две силы должны обязательно как-то реализоваться, они должны спать внутри вас, они не должны киснуть внутри сознания. Любые две силы, подключенные в человека, должны обязательно проявиться в результате в каком-то деле. И это не конкретное дело, это лишь потенция, потенция такого проявления. Руна турисос. Это первичная сила, она вложенная в каждом человеке. Энергия должна быть к чему-то приложена, знание должно быть к чему-то приложено. Чему-то мы называем эту силу силой намерения, когда вот есть я, есть цель и нет препятствий между нами. Особо это качество, конечно же, развивается именно в воинов, потому что касты земледельцев они зависят от жизни и климата и земли, на которой они живут, и, соответственно, их намерение скорее связано с необходимостью физической необходимости, чем с, какие, с потребностями какого-либо другого плана и рода. А, и говорим не о касте купцов, потому что там намерение скорее в большей степени связано с выгодой, чем с целеполаганием. А вот в касте воинов понятие, такое понятие, как намерение, становится оружием воина. И символическое значение, древнее значение руны Туисос, это молот Тора, который имеет Название Мьельнир. Молод Мильнир рассказывает нам легенды, это уникальное волшебное оружие Бога Тора. Обладало оно интересными характеристиками, несколько характеристик очень важных. Во-первых, оно было подобно бумерангу, оно всегда возвращалось к своему владельцу, таким образом показывая, что намерение всегда вернется обратно. И если ты хорошо понимаешь, в чем смысл твоего намерения, ты получишь его результат истинное намерение, ты получишь тем результатом, который является истинным намерением. Если ты не понимаешь, ты получишь обратно истинное намерение, но не поймешь, что получил. Так бывает, что когда люди, например, организовывают свой собственный бизнес, ошибочно предполагают, самому себе рассказывают, что они создают его ради получения прибыли. Истинное намерение, например, как-то проявить себя. Да, Каким-то образом себя утвердить в глазах окружающих, пустить выглаз. И стоит ли удивляться, что они получают именно это, то есть они получают статусность, они получают какие-то позиции, да, которые встают и все в всех глазах окружающих, но денег при этом нет. Нет, бизнес есть, денег нет. Как такое может быть? Да, Вот так вот такое может быть, потому что они создавали бизнес не ради денег, на самом деле, хотя, возможно, декларировали что-то другое. Они декларировали ценность своей собственной позиции в этом мире выше, чем намерение, которое написано в уставе. Соответственно, по, по эффекту туриса все вернется именно истинным намерением, а не тем, что вы озвучиваете. Озвучивать вы можете все что угодно. Так обычно происходит в касте земледельцев и купцов, которые не умеют работать со словом воин, который работает профессионально работают в касте воинов, соответственно, не может так вольно обращаться со словом. Он должен понимать, что в каждом слове должно стоять истинное намерение. Сто процентов ты получишь тот результат, который тебе нужен. Потому что когда молот Тора бумерангом возвращается назад, нужно иметь очень много силы, чтобы этот результат удержать. Во-первых, надо быть к нему готовым, что тебе обратно прилетит именно то, что ты ожидаешь, а не то, что ты совершенно не ожидаешь, с одной стороны. А с другой стороны, результат может быть таков, что удержать его нужно иметь силы, десятикратно превышающие твое собственное сознание. Об этом и говорит легенда, легенда скандинавского пантеона, как конкретно рассказывающая о молоте Тора. Тору для того, чтобы его поднять, нужны были два дополнительных артефакта, которые он получал у своих пращуров-ютунов, а именно пояс. И специальные защитные рукавицы, без которых молот Тор удержать было невозможно, потому что он был очень горячий и очень тяжелый, да? руки не выдерживали. Таким образом, эта легенда в аллегории, в метафоре рассказывает нам о том, что то намерение, которое мы, возможно, закладываем направляем в свое будущее, предполагает, что мы сегодня его не имеем, потому что они настолько сильны, чтобы иметь такой результат. Соответственно, оно вернется к нам обратно готовым результатом только тогда, когда эта сила появится, как у тормяр, пояс. Например, ты хочешь быть, например, ну, богатым человеком. Пример. Богатым человеком. Но для того, чтобы быть богатым человеком, нужно иметь немножко другое сознание, не такое, как у тебя. Да, человеку с психологией нищего, изначально с психологией нищего, невозможно понять, куда он денет этот миллион долларов. Ну куда он уйдет? Ну, фантазия на первой сотне закончится, а дальше-то что? Дальше начнется неправильное расходование средств. И этот миллион будет у человека тогда, когда его сознание будет понимать, что на самом деле для его задачи Миллион, это ну, ну, совсем мало, на самом деле, очень мало. И тогда у него появляется этот миллион, и второй, и третий, то есть появляется на готовое сознание, а если не сознание не готово, то всегда будет как с теми несчастными людьми, которые выигрывают джек-код случайно да, там, по прихоти фортуны выигрывают джекпот и в конечном итоге очень плачевно заканчивают свою жизнь, потому что жизнь их рушится, и они не могут воспринять это жизненное разрушение как благо, они воспринимают его как катастрофу, заканчивая алкоголизмом, наркоманией и самоубийством. И 9 случаев из 10 таких случайных выигрышей они обычно говорят о очень плачевном результате и ужасном конце тех, кто такое благо якобы получили, а хотят все, а что с этими Ресурсами делать не знает, как правило, никто из хотящих, потому что тот, кто знает, тот не хочет, тот берет и делает. Тот, кто знает, тот батарейные билеты не покупает. Такие, на такие малые шансы, как говорил Остап Бендер, ловить нельзя. Это шансы малые и так далее. То есть вот молот Тора все, всем своей, всей своей функциональностью и предназначением рассказывает нам, что такое действительно результат. И Тор был единственный, который мог этот результат удержать. Таким образом, подгружая эту руну в себя как результат взаимодействия огня и земли, он будет давать нам качество, которое мы в людском сознании называем намерением. Но это намерение будет для нас очень важным критерием оценки, что мы все делаем правильно. Вот это состояние, когда ты понимаешь, я все делаю правильно, нет сомнений. Потому что во мне в этот момент просыпается какая-то очень важная базовая константа, которая турисас как связка согласовывают между первичными силами творения и законом, существующим в этом мире и во всех остальных мирах точно так же. Очень важные законы совместного существования различных рас, различных систем, различных сил, различных энергий. Они все базируются на каких-то определенных константах. И вот эти константы, на самом деле их очень немного, но тем не менее в каждом человеке какие-то проявлены в большей степени. И туриста поможет вам понять не столько свою собственную правду, сколько само ощущение этой правды. Свою собственную правду мы будем познавать позже, для этого есть специальная руна. А вот это ощущение своей правды, правды действовать, когда знаешь, что прав. Не в ущерб ни своему огненному каналу, не в ущерб своему договору с землей. Никогда ни перед кем не кланяться, если знаешь, что прав, а это будет требовать от тебя дальнейшего развития. Турисос недаром его называют астральным топором, он прорубает все препятствия, которые стоят у тебя на пути, он тебе делает зеленую дорогу. Только ты пройди по этой дороге, только пусть эта просека не останется пройденной, которую ты прорубаешь, иначе это жертва, жертва проламывания своим сознанием пространства инерционного, она окажется никчемная, ты делаешь это для кого-то другого, но явно не для себя. Турисас это сила истинного намерения, истинного намерения. И ее конфигурация как раз и показывает нам, что такое истинное намерение для человека. Посмотрите, пожалуйста, на конфигурацию руны, она для нас очень сильно интересна. Смотрите свои методички. Конфигурация руны закрытая, то есть нет доступа. Да, проявлено только я есть, проявлено жестко и мощно. А вот дальше начинается очень интересная конфигурация сознания. Точка в будхиальном теле, которая совпадает с осью я есть, активирует истинную ценность, вот ту самую базовую константу, которая есть у человека, ради чего я живу, какая моя истинная ценность. Нет вообще ценности, присутствующие в этом мире. Не ценность моей семьи, не ценность моего окружения, не ценность моего, моего культурного слоя, а именно моя личная ценность. И эта ценность должна быть абсолютно точно спроецирована на картину мира, на ментальное тело, ты должен ее понимать, эта ценность должна иметь название, она должна иметь понимание, ты должен уметь назвать ее словами и не сомневаться в том, что это правильно. И только при таком соединении формируется некая закрытая воронка, которая дает определенный и ограниченный размах по каузальному телу. телу, то есть по телу событий. А что это значит? Это ограниченная воронка притянет к тебе только те события, которые соответствуют твоей истинной ценности. Все остальные не притянутся, притянутся только эти. Окружающий мир в момент активации Турисос становится как бы зеркалом, он показывает для нас наши истинные ценности, никто не влияет на этот процесс, потому что пространство закрыто, вы закрыты от окружающей реальности, но то, что вошло в это пятно внимания, в сферу ваших интересов. Оно так или иначе является зеркалом этих истинных ценностей. Поэтому на турисаде очень важно обращать внимание на события, потому что здесь, причем, смотрите, эмоционировать вы можете как угодно. Не имеет отношения, что вы переживаете эмоционально. Вообще не имеет отношения, что вы чувствуете на эту тему. Важны только события. Реагируйте на них как хотите, это вообще ни на что не влияет. Пожалуйста, на здоровье. Хотите так реагировать, реагируйте. Всяк реагирует, реагируете на Турисас, это абсолютно не влияет. Вообще надо сказать, что Торт, хранитель этой руны, он бог простой, даже очень простой. У него есть только да и нет, черное и белое, вот этих вот странностей относительно может быть, как-нибудь, а да, давайте найдем компромисс. слово до такого не знает, компромисс. У него есть брак и друг, у него есть свой и чужой, надо, не надо, полезно, бесполезно. Полутонов не бывает у Тора. Поэтому Тор считает, является охранителем Асгарда, он является охранителем этого мира и проекта богов, даже когда боги бывали очень сильно неправы, они нам в своих легендах об этом рассказывают, о всех своих ошибках. Тор это воплощенная верность, верность данному слову. Таким образом, руна Турисас это руна воина. И недаром в легендах говорится а в этой руне так. Боги могут положиться на нее, а значит мы тоже можем положиться на нее. Она абсолютно точно покажет нам, ради чего все это надо, ради чего нам нужен такой Феху, такой Урус. То, что руна Турисас является следствием двух рун Феху и Урус, также показывает нам предпочтение для касты воинов. Да, если мы сейчас соединим с вами все знания, которые мы уже имеем о утаке и о рунах, и о касте воинов, мы увидим, что руна Феху не напрасно стоит первой в этом ряду, не у Рус, а именно Феху стоит не напрасно в этом ряду. А как мы это понимаем? А очень просто. Смотрите, давайте проведем ту же самую интереснейшую аналогию с семенами и полем, да, которые мы брали вчера. Представьте себе, что у вас есть семена, которые не могут прижиться на этой земле. Да, ну вот нет, нет, нет, нет, эта земля не может из этих семян ничего народить. Да, так бывает, вот не растут ананасы в вечные мерзлоте. Да? Вот. А там картошка, например, плохо, плохо, плохо урождается в тропиках, потому что там есть шутка жарка. И так далее. То есть для каждой культуры своё, своя земля, свое пространство. Вот человек касты земледельцев при такой ситуации, он начинает искать другие семена. То есть не подходят эти семена. Значит, я буду искать другие. У рус для него важнее. Он сначала ставит интересы уруза, он не будет изменять эту землю, он говорит, ну не хочешь ты вот плодоносить с этими семенами, ну давай я найду с тем, с которыми ты будешь плодоносить, да, я что-нибудь сделаю, да, и ты, и ты будешь плодоносить, то есть он будет менять семена, таким образом для него уруз всегда важнее феху, это видим, видим, человек касты купцов поступит иначе, он будет изменять землю. Как это ты мои семена не можешь, да? я, у меня нет других семян, давай я тебя как-нибудь культивирую, давай я тебе в тебя что-нибудь посажу такое, да, что ты изменишься, а потом я посажу свои семена. Давай я воду ну, пущу да, или наоборот, давай я тебе парниковый эффект создам, Но я буду что-то делать для того, чтобы ты мои семена сделал. То есть он начинает под себя, под свои возможности огненные, под свою эффекту изменять уроз. А воин поступает не так, да, для него феху все равно важнее, но он понимает, что ну не коннектится этот феху с урузом, и он начинает искать другой уруз, то есть другую землю. Он не изменяет феху, он не изменяет уруз, то есть он не изменяет землю, не изменяет семена, он пытается найти, что по природе подойдет и свою феху он оттянет на ту землю, на которую оно уместно. Понятно я объясню? Вот так поступает человек воин. И Турисас вам как раз это покажет. Для, каждого, для каждой идеи свое место, для каждого семени своя земля, для каждого товара свой рынок и так далее, для каждого мужчины своя женщина и наоборот. То есть всему есть правильное сочетание, Надо важно только уметь его найти. И вот Турисос это как раз и есть осознание и чувствование своего правильного сочетания, где, как, в каком месте, при каких обстоятельствах. Поэтому такая конфигурация Турисос, она как раз именно на каузальное тело в основном и влияет, она событийна ситуационно покажет вам, где, как и при каких обстоятельствах вы свою, свой огонь, свои права, свою феху, свою волю, свой дух можете приложить так, чтобы и земля от вашего приложения этого не страдала, чтобы она приняла вас естественно. Таким образом, триада мать, отец и сын. Сила огня, сила земли и объединенная сила огня и земли будет давать вам то самое качество внутренней правды и внутренней правильности, которая обязана присутствовать у каждого воина. Купец будет смотреть, как выгодно, и только воин будет до конца верен своему слову, даже если он понимает, что проигрывает, даже если он понимает, что выгоды нет что скорее всего ждет его поражения. Для него важно не столько сам факт выигрыша, не, только, не столько сам факт победы, сколько победа с честью, потому что если победа без чести, то такая победа не нужна. Продолжая ту же самую аналогию с полем и Семенами, каста правителей будет делать и то и другое, то есть она будет и захватывать земли, где Семена могут прийти в чистом виде, но он не забудет и свою прокультивировать, мало ли что. То есть вот так будет действовать правитель и вашим, и нашим, и здесь, и тут, и там, потому что так выгоднее, так правильнее и так эффективнее. Вот эта метафора с полем и семенем, да, если она для вас покажется интересной, подумайте над ней. подумайте. Это разные просто методы достижения результата, но от, этой, от этих методов зависит состояние внутренней правительства, а значит и ваша принадлежность к какой-то определенной кости. Да. Маги с семена не сажают. Да не сажают, они устанавливают правила, утверждают правила и корректируют деятельность всех, четырех классов, Он в основном воздействует конечно, на уровень правителей и иногда на уровень воинов. Да, то есть они, они просто этот процесс контролируют и корректируют, потому что у, задача у магии здесь ну, скажем так, в основном надзирать над процессами, чтобы они шли в рамках договоримых вот, лимитах возможностей. Таким образом руна Турисос, руна Тора, руна Юльнир, в большей степени раскрывает перед нами еще свои дополнительные имена в этом же самом качестве. Также ее классическое название шип или колючка, шип да? или терн по-другому, а также великан или турс. Именно поэтому она и называется великан или турс. Турсами как раз и называются вот эти вот Жители Нифельхейма и неистые великаны – носители первого принципа, носители правильной константы, которая должна быть реализована в этом мире и обязательно должна быть проявлена. Но каждому, каждой константе свое время, они периодически всплывают в этом мире с целью, чтобы они были отработаны. Вот Тор как раз защищал вот это вот пространство между Асгардом и Нифельхеймом, сдерживая силу тьмы, сдерживая силу информации, которую пока система не способна взять, но обязательно будет способна, когда наберется больше сил, больше энергии, больше возможностей. Любая программа имеет тенденцию к саморазвитию, в том числе и ваше сознание. Оно точно так же, как и древо игросиль, запрограммировано к саморазвитию. И чем больше мы в себя подгружаем информацию, тем больше мы в себя раскрываем понимание, тем в большей степени большее количество констант мы можем удерживать своим сознанием. А какое же это количество констант? А очень простое, тот же самый магический закон говорит о том, что ключевая компонента, третий элемент триады сил, силы духа, силы земли и прав, которые соответственно они дают, выражаются в свою собственную, в свою собственную силу иметь право намерение и реализовывать соответственно свое намерение. Намерение понятия задержанное, обиходное, наши древние прайшуры и представители скандинавского Скандинавские слова такого не знали, у них были другие слова в обиходе, и функция астрального топора, как она иногда называется, инструмента, оружия, которое способно перерубать препятствия, в нашем понимании предстаёт немножко в более глубинной формы. Руна Туисос, которая тянет информацию между Мифельхеймом и Асгардом, между миром первичных констант и миром закона, пробужденное внутри сознания устанавливает разум как на проводах, вот на этом участке, между законом и константом. проявится какая-то ценность, самая главная ценность или главная ценность но как правило из одной категории, что важно что самое ценное в жизни. Именно это чувство, именно это понимание должно лечь в основу вашего внутреннего закона. То, что отделяет вас от всех остальных, то, что делает вас не то, что уникальностью, а человеком, который осознает свой собственный путь, даже если он поперек дороги, поперек потока. а если с потоком, то с пониманием с таким. Вот это вот самая главная константа, которая проявится, то есть самая главная ценность по сути, да? то, что нельзя потерять ни при каких обстоятельствах, если этой ценности не будет, если она будет разрушена, то и жизни не надо. Вот такое ощущение дает понимание своей собственной правды. Проявится, как уже было сказано, именно в событийном ряду. Все не имеет значения. Ни ваше настроение, ни ваше самочувствие, ни ваши ощущения. Ничего это не имеет значения. Смотрите на мир как на зеркало. Он вам покажет, что для вас главное, что для вас не главное. И поверьте, для человека главное должно быть что-то одно может быть несколько, но все это из одной категории. Он должен понимать, что действительно для него есть самое ценное. Сформулируйте это понятие, и оно в дальнейшем ляжет в осознание, в следующие руны, которые помогут вам пробудить в себе такие силы, которые однозначно приведут вас к успеху, которые однозначно приведут вас к тому, что вы ищете и вы станете тем, кем хотите, только пусть эта константа будет проявлена. Молот Тора вам в помощь. Эта руна всегда используется в защитных формулах, в защитных заклинаниях. Почему? Потому что она оберегает своего носителя, оберегает того, кого защищает от постороннего воздействия чужой деятельности. Вот есть у тебя свой Феху, свой канал, есть у тебя силы земли, на которой ты этот канал реализовываешь. И это все должно быть защищено, потому что Турисос естественное следствие соединения этих двух каналов. Если влезет какой-то другой канал, ваш Турисос вынужден будет сломаться или измениться, а значит, вы придадите самого себя, вы придадите что-то очень ценное в своей жизни. И поэтому Турис стоит на страже, на страже ваших интересов. Он всегда будет стоять на страже ваших интересов. И в защитных формулах он как раз используется именно в таком качестве, он защищает вас от потустороннего влияния. В легендах рассказывается, что тот же бог Тор был защитником не только богов, но и в том числе людей от колдовского влияния, от каких-то магических поползновений. Да? А все почему? Потому что человек, находящийся под заботой бога Тора, был ребенком в этом мире, как бы он проходил только первичные стадии становления. И как любого ребенка надо всегда дополнительно защищать от каких-то хтонических сил, от сил стихийных, от сил хаоса, от колдунов, от ведьм, от тех же ютунов, которые стараются провести свою идеологию во всех девяти мирах. И вот Тор защищал все миры от неправильного их функционирования, от того, чтобы кто-нибудь хоть, хоть, хоть как-то вмешался в программу, а, программу построения цивилизации, которая, которую проводили боги Асгарта, которые проводили высшие боги закона.